Всем привет! С прошлого раза много что изменилось, и сейчас я вам расскажу, что. Мы закончили обустройство второй студии, теперь у нас везде поклеена шумоизоляция на стенах, на потолке, на дверях. Мы можем писать хороший качественный звук, который Саша потом хорошо, качественно <режит> обработает. Также ребята повесили набор фонов разных цветов. Один из них вы видите позади меня. Также на этом фоне сегодня снималась Катерина Шумская э, с видео вакансиями. У нас теперь есть оборудование, несколько камер, штативы, разный свет и теперь мы можем бахать. стол из прошлой части, которым я еще сказала, что ух, надеюсь то будет не ДСП и все такое, да, ура, он готов, он готов, он уже стоит в нашей переговорной, э, в которой мы раньше снимали все видео, Денис вчера сделал полочки, можно что-нибудь сюда э, класть, Вася сделал нам несколько предметов мебели, э, тумбы, стульчики, стол, большое ему спасибо за это, также был апгрейд старой швейной машинки, теперь там Стоит великолепная штука, просто сердце офиса называется кофемашина. В кофемашине мы, кстати, тоже сняли видос, правда, не о кофемашине, а про кофе, с участием Александра. Он немножечко стеснялся, конечно же, естественно, все стесняются работать первый раз перед камерой. Но потом все пошло очень классно. В целом работа уже пошла, мы отсняли несколько роликов, наращиваем темп, все становится по-взрослому, что ли. В общем, короче. Чтобы вы понимали, все стало очень круто, только я до сих пор не научилась говорить. Я когда-нибудь привыкну и смогу вещать что-то приличное, а пока что не переключайтесь. Удачи!